Короче, дедушка у нас все поработал и уезжает. И бабушка новая тоже уезжает. Чеснок сегодня делала она. Сколько метров прошла? 7 метров мусора еще убрала, да? Дедушка встал. Да. Новые пассажиры вышли дедушки провожать. Хотят ехать. Вот эту лопатку... Мама лопатку купила, ко мне приедем, говорит, и будем там ковырять, Да. Да, будем где-то. Да, мама будем сегодня взяла двоим. У меня песок там есть, селая гора. Ой, за мануху да, делают дед. Да, там, там поиграть-то, смотри, селая гора, там сидиско-то. Да. Полно-полно всего. Гребни-то мусор там убирать надо будет в песке. Да? да? Будем <с делать, да? Вот, все. Застегнись, мадам. Динара, застегнись. Ты снимаешь? Нет, так просто на коляку Накалякает вот такое. Опять скажу. Как, брокер, брокер кто? Нет, звезда Ютуба. А Ютуб? Каждый это, узнала кто там. Зато оно... они говорят, как, вы, как дедушка вам тянется очень хорошо. В этом? Любит, говорит. На таком-то, кто такая была-то? Заехал. А, это звезда Ютуба. такая. Это аля, аля. Нет, мы сейчас в огороде же были, сразу картошки помололи. Но заехала женщина на этом. А, это Танюшка. А, это узнал. Ну как же, все, ты знаешь. Вс, бабушка легла, устала что ли? Ярный напряг? Куповку не он, Тоже, это, да? Да. А -а -а. Потом начинает. Это я с разгоняю. Всем привет, друзья. Всем привет, друзья. Вот мы приехали в Фомичи, дедушки в баню. Короче, полдня они поработали и решили истопить баньку. Мы приехали сейчас на такси. Фарида Лесе вот ее на подружка. Поряда в зимней шапочке идет их голова мерзнет у, у тебя леська да? подружка есть вот короче у дороги здесь вон андрей гоняет здесь с давидом о блин экстремалый. что он куда-то ехал и выехал Ну его мотает из-за грязи-то смотри что. Оттуда идем, конечно. Так по траве, по траве. А, папа не, не ту дорогу это взял. Ну, а, вот да. Все, короче, друзья. Вот в той стороне живет моя тетя и мой дядя. Ты дурочка вообще Ты медвежонок. Квадратный медвежонок. С ушками. Я нормальный человек. Просто люблю поприкалываться лишний раз. Что тебе не нравится? -то? Я укачала, че? Усыпила. Фариду кошка поцарапала, хорошо? Да, с нами? Вообще неинтеллигентно не интеллигентно ты разговариваешь. Ой, Вот, смотри, смотри, кто бегут. Кто там бегут, смотри. Дима, Дима что ли? Дима с Дамиром. С Дамиром. Они что здесь бегом занялись, что ли? Спортом. Пока ждали. Сейчас брат, неси свою жену. Ты... Я Дамиру скажу. это. Одим олень сюда. Да, да, я тебе говорю. Да-да-да. И ч они есть, так? А ч они зоны так? Зоны это зоны. медленно так бежали хорошо и так нас увидели. Давай травушку понюхаем, говорит Что, грязно, да, здесь? Вот. Я в галуши одела. Надо было тебе галуши дать тоже. А было? Нету. А у нас не было. Да? Вообще. А ч? Да, вот так идем. Дамир, ты что, замер что ли? А? бежит, мам. Амина меня заколебала. Че? Тупая, блин. Тут, Она я... ко всем пристает. Она маленькая, потому что. Она тоже маленькая. Что, сколько так чисто? 250. Дамир, поехали. Можно меня выразить? Сейчас наеду. Зачем? Ты что, боишься? А? Нет, да. Дамир. Давно уже тусной. Кто? Домер. А чё, ты замерз что ли? Очень. Ты же Курка в деревне мило, находишься. Есть. Куртка есть, все есть. В Баню зашел, согрелся. Ну а так. Да, у тебя такая куртка теплая, ты чё? Как маленькие-то? Вот. находили. Руки-то для чего а? у вас? Конечно, попариться. Мы, я первый моюсь. Я минут пять помоюсь и так, Мужики всегда первые моются. Это испокон веков. не хочешь попариться просто. Так парьтесь. Муж? Да, да, ну давай только быстрее. Чё быстрее? Как баня закроется, так и быстро. Ну вот сейчас 10 минут, и всё... Нет, можно... уже 5 где-то. Ну всё. Мы как раз успели. Мы-то, мы знаем. Какой-то... Не надо их. А, а чё? А это... Вперёд-то не усадится? Она не хочет она? Она родится, да. Она родится, да. Она родится, да. Яна хочет Когда на баке Когда Ногу, ногу, катали? Она не хочет. Да не боись, держись она просто. А она упадет, нет? Крепко держись. Да где его да, там? Дима... Дима ездить то не умеет, он вот так дергами ездит. А, я думала, это я <свят> Да, это мне, мне покупать. А, не, не тут, лучше. Да, пойдем, тут... Мама. Мама. А, да, на асфальте получше, да, упасть? Да. Почему бы и нет? Да. <свят> Держись крепко! Да, ты идёшь... А, с Богом! Мне вообще самой страшно. Зайка! Она за Динаров переживает. Она что она уехала. Короче, друзья, вот у моего батеньки. Вот егоная банька. Он здесь посадил лучок. А здесь картошку посадил. Че вы там бодаетесь? А? Че бодаешься, домик? Ой, у тебя кто плачет? Куколка? Угу. Как ты ее назвала? Она хочет пить. Пить хочет. Короче, вот дед хочет здесь построить дом, здесь фундамент. Построил вот эти леса. Что, на работу? Вот на работу? Молодец. Сейчас Дима привезет ее. Ага. иди, Здесь обувь снимать. Даринка лежит вон. Спит там. Он здесь, а летом. летом живет. Я что за Мама! А, Вишня-то катается Вишен-то сколько будет Яблоки Вон вишен-то Потом приедем собирать эти вишни Компот будем варить Да, Дамир? Можно сегодня, Я замочил. Короче, веник. Завтра все, занеси. Басулу столько с собой везем. Газ у него есть там, чайник есть. <кх> Ложки, тарелки, кружки. Веники-то да? свежие, Но что ли? Я возьму. Я веники свежие взял. Я так и подумала. Молодец. А, что, три да. штуки аж. О, хорошо. Саня <класс> вокзала. Встречайте, Димас. Дима, Дима едет. Что за... <класс> Сейчас. Ну как? Ой, такая довольная Ой, красотка. Ну хорош меня пугать. Да, Зачем поворачивать? У меня все ноги, все. У меня ноги, смотри, какие все сырые. Дай покатай ее. Носки-то повесь на это, на печку там Сейчас высохнут мигом Здесь. О, Папа на эту нога не закидывается Аминка поехала, что ли? Держись крепко, ладно? Ты поставь руки-то куда-нибудь сюда Она не может Не дотянет Вот так Как кончик Пореза там идет, блин Андрей, ты не гони с ней, ребенок! Очень гонять любит! Андрей! Я лучше Димки бы дала. Это гонят вообще жесть. Андрей-то. Все, поем. Он не слушает? Хоть звук кричит. Ой, ой да. да. Ее Её... трясет там башку-то. горя. Да. ты картошку? Да. Самое главное. Это... Да. Первый свежий, свежий. Да. Раз, выкопал, выкопал да. Свежие да. У нас ты не заметил, Фарида в зимней шапке ходит? Фарида только красотка. Только потому что. Только да. Я да, да. Да, да. Да, да. Я говорю, шубу надо было одеть, зря тут. Мы сейчас помоемся а и ля -ля? поедем в кужинер. А, а что в кужинере тоже? опять. Вижу, не, думаешь, да конечно поедем. А? Я тоже я хочу прокатиться будет дома. Ну дома-то дам, конечно. Я поеду. Так. Ладно, сейчас мы тогда.